Привет! Благодарю вас за то, что вы смотрите это видео. Сегодня я вам хочу открыть один секрет. Секрет электричества. Наверное, вы все знаете, что такое электричество. Ну там 220 вольт подключил и там пользуешься там своими электронными устройствами. Например, телефоном там заряж заряжаешь лампы подключаешь ну и тому подобное да, вот. на самом деле электричество это э, что то такое э, уникальное э, которое есть в нашей жизни но об этом никто не знает на самом деле не только э э эти электронные устройства нуждаются в электричестве но и все живое. И растения, и человек, вот, животные, даже атмосфера нуждается в электричестве. И так, таким электричеством является энергия молнии. Молния это Энергия, которая падает э, во время дождя. Вот. Вот такая молния падает. Вот. Энергия молнии. И как донести вот это электричество до всех растений, до всех животных, до насекомых, птиц, до рыб, для всего живого, для грибов, как использовать эту, атмосф... эту электричество для создания атмосферы? Например, озонового слоя. Допустим, все боятся метеорита. Вот, да. Как защитить планету от метеорита, да, допустим. Вот. И все это обеспечивает вот этот энергия молнии. Энергия молнии может сделать так, чтобы растения росли быстрее, человек омолаживался, животные никогда не болели, не умирали, жили бесконечно. Вот. И все это обеспечивается энергией молнии. Вот. Энергия молнии, благодаря тому, что она вот этот, своей энергией океан воды превращает в озоновый слой. Ну, то есть, э, благодаря молнии э, океаническая вода уменьшается. И для этого молния еще использует стрелы. Вот. Стрелы. Ну, вот стрелы. Есть такие вот стрелы. Да? Об этом Говорится в Библии, вот. Об этом в Библии говорится в очень многих местах, вот. Например, когда Авраам принес жертву, между частями вот этой жертвы прошелся огонь в темноте, вот свечение было. А когда Моисей еще Моисей э, разговаривал с Богом. Бог говорил ему «Я стану тем, кем пожелаю стать». И Бог это говорил во время вот этого э, свечения. Куст горел, куст горел, но не сгорал. И с этого куста Бог слышал голос, голос ангела, вот, который говорил э, от имени Еговы вот. Притом при э, Моисей снял обувь вот, не, не смотрел вот это, на это вот. А потом, когда э, Моисей вывел народ Израиля Из Египта У Моисея начали светиться Вот эти Лицо От его лица исходили лучи Вот свечение э, было Вот Моисей светился в темноте. Вот. А еще царь Давид говорил о том, что растения светятся в темноте. Он говорил не растения, а стрелы. Еще в многих псалмах Давид говорил, что благодаря вот этой молнии и стрелам вода океаническая вода уменьшается и открываются долины и горы которые стоят под водой они открываются потом еще некоторые пророки например авакум говорил что молнии там и вот эти стрелы они стрелы становятся такими огненными то есть светящимися да вот. Но об этом еще есть и в других местах, в вот, других псалмах. А потом еще вот этот э, Иешуа Машьях, когда он спустился на землю, э, сын Бога. Вот. Он, например, взял своих учеников, и поднимались они на гору, и там, они, и там он светился. Ну, его одежда была светящимся, И э, он светился. Да? В темноте светился. Ешуа Машеах. Вот. Потому что энергия вылетала э, от него. Вот. И он светился. Таким образом, в Библии говорится о многих местах, э, что все это вот происходило. Вот. Теперь разберемся, почему это происходило. Вот. Как утверждает Библия, что все это появилось благодаря вулкану. Да, то есть создается вулкан. Вулкан взрывается, то есть там создается вот такой каменный уголь. Пласт каменного угля. Каменный уголь имеет метан. Метан. Об этом, если интересно, я могу подробно объяснить. В принципе, об этом я уже объяснял. В Ютубе вы можете об этом найти. Вот. Как открытие царя Давида. Вот. Благодаря метану высоким давлением изолируется вакуум молнии. Таким образом, Энергия молнии не может пройти сквозь каменный уголь, а распространяется через древесные угли. Древесные угли имеют сопротивление от 2 и выше Ом. Обычно это примерно 9 и 13 Ом. Вот. Благодаря этому энергия молнии распространяется через древесные угли. При этом происходит замыкание, то есть э, горящие угли. Об этом тоже э, говорится в Священном Писании, в Библии. Вот. И когда происходит замыкание вот, и древесных углей, э, это происходит при температуре больше 1000 градусов. И благодаря этому э, углерод отнимает кислород воды. То есть создается анион-гидрокарбонат. А катион водорода поднимается наверх. Вот. Еще он встречает вот этот грибы. И все это происходит благодаря электричеству молнии. Вот. Грибы своей шляпой собирает вот этот водород. Если вы обратите внимание, что все растения, все животные, насекомые, рыбы, все они имеют вот такие острые края. Все растения. Даже подводные растения, наземные растения, хвойные деревья, твердолистиюные растения, все имеют острые края. Вот такие. А есть еще вот эти круглые овощи, круглые фрукты. То есть противоположность вот этим острым краям. Благодаря вот тому, что она острая, от нее выходит энергия. То есть вылетает. Об этом и говорится в, в священном писании вот, во всех вот этих местах. Ну вот, когда волосы Моисея светились. Вот, да. Вот, или вот, как куст горел и светился. Вот. Освещение человека э, в горах вы можете найти э, тоже в Ютубе. Об этом тоже есть много видео, как э, от человеческих э, пальцев выходит энергия, статическая энергия молнии. Как э, в горах у людей волосы стают дыбом вот. и слышится шум, который энергия вылетает от пальца. То есть, вот эта энергия вылетает, и она м, имеет шум, да? Вот это создает О3, вот, озоновый слой. То есть, эти вот эти стрелы, растительные животные, вот пух, вот эти листья, вот травы, все они создают вот эти О3, озон. То есть, энергия молнии – это плюсовая энергия она только плюсовая не минусовая то есть минус сейчас из-за отсутствия вот этого изолятора молнии поднимается в облака. но если есть изолятор то с неба с этих с облаков падает только плюс благодаря тому плюсу создается озон вот а еще от кислорода от воздуха отрицательные электроны проникают через вот эти э, плюс выходит от, отрицательная энергия входит и за счет того что э, от воздуха попадает отрицательная энергия электричество да э, притягиваются вот эти катионы водорода которые находятся на земле и благодаря этому растения растут быстрее водород это Антиоксидант. Благодаря этому человек и животные, они как бы не стареют, но омолаживаются, да. Вот процесс омоложения намного сложнее. Там еще создаются стволовые клетки из крови, да. Вот под этими, под этими стрелами там кровь индуцируется, потому что идет холодный дождь. Благодаря холоду, энергия, которая проходит через кровь, не сжигает. Не сжигает вот, это, вот эту кровь. А еще из-за холода гидриды крови собирают много водорода. Таким образом, эта кровь собирает очень много водорода и индуцируется. Вот. И потом эта кровь превращается в стволовую клетку. От нее полностью удаляется кислород. То есть, она уже становится, не становится переносчиком кислорода. Если даже кислород к нему попадает, водород сразу же уничтожает вот этот водород. Таким образом, вот эта стволовая клетка из крови, индуцированная кровь вот, в человеке, да, она омолаживает человека. Вот. Вот у меня, допустим, кожа тоже полностью омолодилась. Вот. Когда я использовал вот эти технологии на себе, да, вот из пальцев энергия выходила, от волос энергия выходила, в холоде. Вот. Итак, растение собирает вот этот водород, человек собирает водород с помощью вот этого... Вот этих острых краев Грибы собирают водород Благодаря этому, этому Вот этому Зонтику да? А еще водород собирают Вот эти круглые растения Круглые Это значит энергия отсюда не вылетает Если от стрел Энергия вылетает От круглого энергия не вылетает То есть здесь она сохраняется и в то время, когда сохраняется, от нее выходит много минуса. Вот эти минусы собирает вот этот катион водорода. А потом от нее уже начинают выходить плюс. Вот, Когда молния не бьет, от нее выходит плюс. Плюс выходит и собирает вот эти анионы гидрокарбоната. H2CO3. Вот Анион гидрокарбоната. Вот. Кстати, вот эта молекула, анион гидрокарбоната, <coughs> H2CO3, вот этот анион гидрокарбоната образуется в облаках. Из CO2 и соединения воды образуется вот этот анион гидрокарбоната. То есть сюда соединяется h 2 2 H2O, вот этот H2O соединяется с o 2 при этом энергия, то есть плюсовые электроны освобождаются. Вот эти плюсовые электроны и падают, как энергия молнии. Вот, то есть именно вот химическое соединение в газовых облаках именно создает энергию молнии молнии. да. Вот этот анион-гидрокарбонат соединяется еще с металлами и образует такие молекулы, как карбонаты. Поэтому дождь с молниями очень-очень грязная. Вот. Наверное, кто-то заметил это. Вот. То есть все это создает электричество. То есть Омоложение, быстрый рост растений, создание озонового слоя, создание водородного слоя. Вот. Остаточный водород, который не, не попал к растениям, не попал к грибу, она поднимается наверх. Выше чем озоновый слой, да. И там поверх вот этого озонового слоя водород от солнечного света превращается в тритий. А тритий начинает гореть, когда падает метеорит. Да? Метеорит падает, и она быстро сгорает. Таким образом, она, допустим, с неба падает огромный лед, размером в тонну. Да? Вот этот лед не долетает до земли. Она просто сгорает. Вот этот термоядерный вот тритий, она... Э, при сжатии здесь при сжатии, а потом здесь в начинает испускать испускать э, 4 нейтрона 4 тепловых нейтрона это огромная энергия вот и таким образом вот этот лед просто она э, плавится и сгорает да, просто исчезает вот хоть если там никель железо там или какие-нибудь там э, граниты всякие, они все сгорают. Вот. Потому что это радиоактивный тритий. А радиоактивный тритий испускают бета-электроны. То есть быт быстрые электроны, то есть отрицательные, быстрые электроны, который э, падает э, сверху, да. И этот быстрый электрон разрушает. Озон, О3, разрушается до кислорода. Таким образом создается наш кислород. То есть северное сияние создает кислород. А кислород создают растения, то есть из этой молекулы аниона гидрокарбоната. То есть анион гидрокарбонат а, а, а, входит в растения, а, отсюда кис кислород освобождается О2 и моментально тут же она превращается в О3 то есть озоновый слой планеты вот в некоторых местах нашей планеты до сих пор существуют такие изоляторы молнии энергия молнии падает и изолируется от заземления поэтому каменный уголь называется изолятор молнии изолятор молнии нужен для того, чтобы использовать энергии молнии. Вот. Вначале я говорил, что у электричества есть один так, такой удивительный, да, удивительный, э, то, чего человечество не знает, что э энергию молнии можно использовать для всего. Для управления как бы нашей планетой. Вот будущем и другими планетами вот так изучайте потому что это очень очень научно то есть соответствует науке что это все доказывается доказывается именно ютубом потому что все эти удивительные вещи которые происходили в священном писании в Библии, Несколько тысяч лет тому назад подтверждает YouTube. В Ютубе много роликов, где волосы стают дыбом. А если и Ютуб не подтверждает, подтверждает, то подтверждает фундаментальная наука. То есть, если посмотреть по частям, то все эти части очень хорошо описаны в науке. Просто они все как бы в общем не совмещены, потому что это открытие царя Давида. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и распространяйте.